Отвечу на ваш вопрос и вопрос, который поступил мне от группы по поводу моей новой видеопрограммы, видеокурса ⁇ Стройность тела по типу фигуры ⁇ Вопрос звучит следующим образом. Существуют ли универсальные упражнения, которые подходят всем типам фигуры? Да, такие упражнения существуют, но используются они, как правило, по-разному, потому что у, каждой, у каждого типа фигуры свои задачи. Где-то нужно подкачать, а где-то нужно, наоборот, сжечь лишний жир. К примеру, есть упражнение, очень простое упражнение, приставной шаг. Вот оно. Если вы используете это упражнение для типа фигуры перевернутый треугольник, то есть, когда широкий верх и низкий уз, низкий таз, то тогда это упражнение можно использовать как отдых между подходами к силовым упражнениям. Если же вы используете это упражнение для типа фигуры груша, то тогда это упражнение должно быть более интенсивным, потому что здесь у нас задача сжечь жир. Вопрос вытекает следующий. Каким образом подобрать себе программу, каким образом скорректировать программу? Ну, во-первых, нужно изучить себя. Если же у вас это не получается, то пишите в директ, записывайтесь на консультацию, и мы с вами разберемся, какой тип тренировки подходит именно вам, именно в вашей фигуре. Ну вот, на сегодня это все. Пишите.